Ребята, всем привет, всем спасибо большое за 100 подписчиков, и в честь этого события я сегодня проведу стрим. Осталось уже, ну короче, уже скоро я проведу на своем канале стрим, поэтому все ждем, все присоединяемся и подписываемся на мой канал, если вы еще не подписаны. Все, всем удачи!